в которой раз убеждаюсь, что апнуть легенду в сетевой игре можно на изи, даже играя без пати. Так, внимание, ОСТАНОВИТЕСЬ! Все те, кто сейчас будут черкать, что, мол, до Леги дойти сложно, там играют эмуляторщики, планшетщики, да и вообще там тусуются одни читеры, это все, как вы понимаете, хрень. А обычный среднестатистический игрок сейчас в соло без труда апнет Легу. То ли дело было в самом первом или втором сезоне. Там можно было инсульт скатк словить. Так, а о чем вообще сегодняшний выпуск-то? А, продатчик э, сердешный. Не, ну ч, прикольный, зашибай кулаки, кулакич, жму тебе руку, брата-брат, с тобой все это время был Огнянский. Эм, не получится так просто отделаться, да? Да, я и не собирался, поэтому здорово, мужские мужчины! Данный киноматериал имеет такое название не случайно. Подходить к новой, интересной штукенции нужно с особым вниманием. Так же как и к киноканалу Графа, который выдает лолкек на Рафлянские фильмы, выкатывает сборки на пушечки, сравнивает нашу потрясающую колдушку с другими популярными играми и еще много чего полезного выпускает. Вот сейчас, кстати, у Графача конкурс идет изичный на боевые пропуска. Прям до хрена. Я думаю, мужик, ты знаешь, что делать после просмотра данного киноматериала. Ссылку на графа ты найдешь в описании. Итак, брата-брат, где же нам больше всего может понадобиться сердечник? Я уверен, многие сейчас задумались о режиме найти и уничтожить. И это вполне справедливо. Режим сам по себе не динамичный, датчик туда вписывается на ура. Но что делать, например, мне? Я не особо люблю играть в данном режиме, а новую штукенцию успешно и в динамичных зарубах хочется как-то применять. Чтобы ответить на данный вопрос, нужно сначала досконально изучить датчик. И мы как раз таки приступаем к этой движухе. Максимальное расстояние, на которое будет бить сердечник, составляет 30 метров. Если быть точнее, то 29,9 метра. Это очень большое расстояние, если разобраться. В этом спектре комфортно себя чувствуют подавляющее большинство оружий. Отчего актуальность данного гаджета только возрастает. Когда я юзал сердечник, то киса так залип на его волны. У данной штуки есть своя задержка перед обнаружением. Эту штуку мы можем победить лишь частично. В общем, когда будете юзать сердечник, сердечник, кому как удобнее, быстро его достаньте и дождитесь прохода волны, хотя бы до этой зоны, это примерно 20 метров. Полностью ждать, когда пройдет волна, не обязательно. Причем, если вы захотите еще раз чекнуть местность, то лучше всего это делать через перезаход в датчик. То есть, вы дожидаетесь прохода первой волны, после чего сразу же меняете датчик на оружие или на другую бросалку, и затем вновь заходите в датчик, ну то есть берете его в руки. Такой прием гораздо эффективнее, нежели впустую дожидаться проход второй волны. В динамичных режимах это очень сильно вам поможет. Еще, мужики, хотелось бы отметить то, что с данным датчиком особо быстро не побегаешь. Вот вам для сравнения скорость со стингером и с датчиком. С одной стороны это чуть-чуть огорчает, но с другой стороны разработчики допустили просто фатальную ошибку при добавлении этого датчика. Я думаю, это со временем исправят, но в общем переходим к сути. Знакомьтесь, это Контор БПЛА, и он банит карту. Но Контор БПЛА пока что не в курсе, что еще можно и датчик забанить. Да, мужики, все верно. На сердечник не распространяется негатив Контор БПЛА. Вот вам мой скриншот с рейтинга. Возможно, кто-то может сказать, что контур БПЛА банит дефолтную карту, которая как-то типа связана с космосом, а тут датчик, который реагирует на другие приколюхи. Возможно, возможно, так оно и есть. Но, как ни крути, мы плавненько перешли к вопросу противодействия данному датчику. Данным датчиком нельзя будет воспользоваться, когда применят систему ЭМИ или эмигранату. Все мы знаем, господа, какая же полезная эмиграната, но вот система электромагнитного импульса уже поадекватнее будет. Но, думаю, если ее юзанут, то скорее всего против какой-нибудь серии очков, а не против планшетика с точечками. Самый успешный, а главное надежный вариант дестабилизировать использование датчика против вас, будет простое использование перка Ghost. Тем более, в крайнем обновлении этот перк неплохо заапгрейдили и, как мне кажется, скоро времени он может стать одним из самых популярных. Вообще, в зеленой секции очень много полезных перков и вешать перк лучше только в особых случаях. Кстати, раз уж мы заговорили про перки, то для любителей нестандартных решений предлагаю взять перк на взводе в паре с датчиком сердцебиения, чтобы на выходе получить вот такую вот картину. С одной стороны вроде бы прикольно, но от этой идеи я быстро отказался, хотя она имеет право на существование. Теперь давайте поговорим про режимы. Определенно, этот девайс можно и нужно брать в режим найти и уничтожить, и в командный бой. В командном бою он будет очень круто смотреться, ведь зачастую все спавнятся хрен пойми где, и не всегда ясна картина происходящего. Тем более, исход матча зависит от киллов. В этих режимах датчик прям must have гарнитура, а вот в режимах захвата территории все немножечко иначе. С одной стороны, на захвате решают такие девайсы, как активная защита, дым, ну и оглушалка, еще вроде ничего такая. Датчик не совсем сюда будет вписываться, ибо на таких режимах нужны более-менее командные приблуды. Брать сердечник можно, но только в одном случае, если вы выберете роль пушера и будете байтить на себя вражескую команду. Путем захода к ним на респаун и на уже занятые точки. В таком случае использование датчика себя оправдывает. Вы будете максимально провоцировать противника, будете его отвлекать от захвата и тем самым вы подарите время своей команде, чтобы отбить ту или иную территорию. Но опять же, мужики, не все могут профитно отыгрывать данную роль. Обязательно смотрите по себе, на что можно претендовать. Кстати, а ловите небольшой подгончик. Датчик, бери, пукачелов разноси. Кто-то прячется в углах. Обязательно найди. Здесь тебе не Counter-Strike, На респавне не халди. Залетай скорей вперед, чтобы надавать. Пиз... Датчик я скорей беру. Пукачелов снова рву. Селяви, им кажется, что не найду. Им кажется, что не найду. Посмотри, датчик я скорее беру Пугачелов снова рву Сэляви, им кажется, что не найду Им кажется, что не найду Брата, братья, снова вместе На канале скоро 50 Так летишь и будет 200 Всем спасибо, что пришли сюда Датчик я скорее беру Пукачелов снова рву э им кажется, что не найду Им кажется, что не найду Посмотри, датчик я скорее беру Качелов снова рву, с им кажется, что не найду, им кажется, что не найду. Давненько Трехичи не заряжал, надеюсь, ты скучал по ним. А также не забудь проверить, шибанул ли ты, Кулакич, под данным киноматериалом. Не забудь рассказать свои мысли по поводу нового девайса в комментариях. А я жму руку тебе, мужик, с тобой все это время был Огнянский.